БЛЯМ БЛЯТЬ ФЕЙТ Здравствуйте Нет, единственное Ну ладно, еще один фейт Ф... А, Marble Фейт тоже неплохо Все, что с припиской Фейт, стоит дорого Поехали обыграть на 53% На АВП Драгон Лор За 230 тысяч рублей Привет, дорогие друзья, это я, человек человек, И сегодня я еще раз хочу полностью пройтись по вот этой рине, ли, рине, а, линейке оригинальных кейсов. Даст два Mirage Inferno Train, Тукан, Tuscan и Каблестония за 48 тысяч рублей. То есть самый дорогой кейс на сайте Skinbox. Кстати говоря, ссылочка в прикрепе, там же и промик на плюс 30% к депозиту. Это на данный момент самый офигенный промокод для скинбокса. Плюсом переходите по ссылке, подписывайтесь на сообщество, телеграм, тикток, во вконтакте, одноклассники и получаете 20 рублей. Собираете халяву, депаете 9 рублей и открываете кейс за 29 рублей. Кейс хазбика, раунд. А ну вы, кстати, депаете с промиком, человека и получите больше денег. Ссылочки с промиком в прикреплении. Ну что, а я предлагаю начать данный. Бля, куда я тыкнул? Я, я сегодня вообще втыкаю. Ладно, даст 2 5 кейсов, поехали. Напомню, что это вся линейка, ну, якобы, да не якобы, а самых... Дорогих, блин, кейсов, Юспикарион, какая же красавица нам выпала, 11 тысяч получили, 6 потратили, стонкс определенно, плюс 4 тысячи, идем дальше, Мираж, я быстро пройду по вот этим первым кейсам, потому что все-таки самое а, максимальное внимание хочется удалить, конечно, удалить. Удали канал Человек-Человец Ютуба. А 18 тысяч, а я думал, будет меньше. А слушай, неплохо. Вот нет. В какой раз замечаю, кейсики-то вот эти серии, вот, эти, вот этой серии выйдут нормально. Короче, максимальное внимание хочется уделить самому дорогому кейсу. И если у нас получится, если нам реально вот так дальше будет дропать, то скрафтить какой-нибудь АВП, Dragon в жопу лор. 91 тысяча рублей на балансе, и у нас... Уже кейс за 11 тысяч рублей. 5 кейсов на секундочку, на минуточку, это 57 тысяч рублей скинбокса. Зачем ты забираешь все нажитое наше а куда? Спрашивается, а все просто в кейс под названием Трейн. Баля! Здравствуйте!» Это ж, это жестко, но это 73 тысячи, а, ну плюс двадцатка, тем не менее, плюс 30 тысяч. Сначала у нас было 70, сделали плюс 30, но это круто. А вот здесь я немножечко сэкономлю, пожалуй, открою два тускана, потому что кейс очень дорогой. А нам нужно оставить максимально монет на кабл кейс. Это, кстати, офигенно, если вулкан какой-нибудь статряковский, 51 тысяча, небольшой совсем окуп, но тысяча в карман, в принципе, на Залетает, и вот он: гвоздь программы Кабле Стони кейс. К сожалению, или к счастью, всего две штуки за раз могу открыть. Чего делать не буду, откроем по одному кейсу. По одному каблестони кейсу. Кейс. Самый дорогой кейс на сайте Skinbox Посейдон пролетит. Это Посейдон! Сколько мы? 60. Че за фигня, почему язык так люто заплетается? Это 67 тысяч. Скин просто пиксели за 67 кусков. Офигеть, блять, дожили. Ладно, следующий кейс. Слушай, вот много-много э, времени, естественно, э, мне байлик выдают. И я, собственно говоря, не вывожу. И что хочу сказать, что, ну, в теории, может быть, из-за того, что я не вывожу, и шанс у меня вообще как бы не уходит. И оно дропает и дропает, но справедливости даеб, так классно. Ну, ну это жестко. Но ну нет, согласись, это очень жестко всего лишь пару тысяч минуса до этого плюса. Ну и вот, мы открывали с нового аккаунта абсолютно нового. Блин, там даже Counter-Strike не было. 39, а, все, давай, мы в минус пошли. И там тоже неплохо выдавало. Но там реально был просто новый нулевый аккаунт. И там реально неплохо выдавала Акихабара, если она убитая, то бишь закаленная в боях. Она дешевая. Кейс мы снова не купили. Но готовьтесь, любители скинбокса, каблстоун кейсов сегодня будет с излишком. Ну, то есть, реально мы откроем их просто в офигительном количестве. Мало того, все-таки в конце этого ролика реально хочется сделать красивое завершение, то есть, сделать реально дорогой апгрейд. Медуза, бля, она? Ну, ладно. Вот это 25 ты. Тысяч... А, 46. Забираю свои слова назад. Офигенно. Скин стоит. Мне казалось, это будет знаешь, что-то в районе 20 тысяч А пламя это уже По приятней, по солиднее. Блин, это подороже это 43 куска, а чё мы долго в минуса-то будем идти? Давай-ка два кейса долбанем. Два кейса Каблстоун, два самых дорогих скинбоксовских кейса и рентген плюс Огненный Змей. Сочетание очень крутое, 130-120 тысяч. Бля, вот, а вы говорите, человек не знает цен. Да офигенный человек знает цены. Я прям попал сейчас в то отверстие, <coughs> в которое должен был. То есть по цене... прям бля, блядь, фейт! Здравствуйте! Нет, все-таки интересный апгрейд будет. А, это 53, блять, почему он такой дешевый? Не, ну типа реальный кейс 48 тысяч. Нам выпадает скин, блять, фейд за 53 куска. Но что-то очень дешево. Вот jet это не очень круто. Ход рот поинтереснее. Ход рот у нас 39. Блять, мы пошли а, в минуса. Не есть хорошо. Ладно, дальше открываем. Desert а, Ядра. Ну. Да, это было бы слишком жестко Опять-таки Хабара, который в небольшой минус Но уводит нас 122 тысячи Это всего лишь 50 То есть мы не сделали даже X2 От изначального баланса И это, это плохо А давай-ка мы элитную сборку Подолбим Реально, такой контент вы можете увидеть Только на канале Человек-Человек И а, еще я начал Специально для вас снимать Крутой контент с Counter-Strike И вот а, пахнет уже мы сделали x2. Мы сделали X2 от депа. И вот это реально круто. вот <смех> Это реально офигенно. А по поводу Counter-Strike, что хотел сказать. Я начал снимать CS как никогда. Реально, я никогда в своей жизни не снимал столько CS. -ки. И хочу сказать огромное спасибо за то, что вы смотрите и поддерживаете. Я вижу реально очень приятные комментарии под этой CS. Много лайков, много подписок идет от новых пользователей. За что я вам очень признателен. Потому что в такие моменты хочется заново жить. Нет, на самом деле хочется... Заново заниматься каналом Чем я и начал активно заниматься У меня появилось опять вдохновение а, И я начал снимать реально крутые ролики По Counter-Strike Это не, знаешь, как говорится Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит Но я вижу, что идут просмотры, что идут лайки Поэтому это реально крутой интересный контент Выпадает, кстати, мусор Вам нравится, и огромное спасибо за поддержку И за фидбэк, который от вас получает. То есть вы реально пишете, что Блин, Стас, круто, давай снимай И я такой, да! Я нащупал то, что Делать нам с вами нужно, и в ближайшее время роликов, посвященных инвестициям боря зуб тигра, классно, классно, нет, слушай, вообще шикарно, ролик пошел офигенно, реально мы ролик этот завершим офигительным апгрейдом. Ну и вот, ролики инвестиций, Counter-Strike, обзор инвентаря, открытие дорогих кейсов. Это то, что нужно вам, что нужно моей аудитории, как я могу заметить. Поэтому, ребят, реально скоро будет крутой контент. На Новый год я хочу открыть очень много кэс-кейсов, в том числе и прокачка подписчика будет на Dragon Lore. И, скорее всего, возможно, будет открытие от дорогого Cobblestone кейса. Но это уже не будет, это будет не ченджер, а это уже будет реально Counter-Strike. Поэтому ждите. Ну, еще раз, Эмочка Посейдон, здравствуй за 67 кусков. Приятно определенно. Ну, вот, насчет Коблстоуна, конечно, как говорится, поспешишь людей насмешишь, но... Ну, как вариант. Как вариант, потому что появляются просмотры. Соответственно, за рекламные ролики я, естественно, прошу больше денег, ибо как по-другому. Поэтому, ребят, ждите крутой контент. Ну, а прокачка Драгонлора, это вишенка на торте. Мы к Новому году будет от меня вам. Поэтому, блин, все, что хочу сказать. Спасибо за поддержку. Поддержку. Ну и вот вот такие видосики выходят а, на скинбоксе с проверкой самого дорогого кейса. Кстати, вы тоже смотрите и поддерживаете за что вам также спасибо, потому что, ну блин, сайт реально неплохой. То есть, не то, что неплохой, да, блин, сайт хороший. И подписчики пишут: типа, блин, Стаскин бокс выдает. Единственное, ну ладно, еще один фейт. Бля, вот это жирно, да, жирно как дропается. Единственное, что хочу сказать, вот тут есть такая тема, как бонус. Это типа заходишь каждый день, и там на 28-й можно получить бесплатный ножевой кейс. Но тут прикол в том, что ножевой кейс здесь называется не.. Кейс, где он ли ножи. Ножевой кейс на этом сайте, это кейс, где, вот, ножевой кейс, который стоит 210 рублей. Забайте ли они своих пользователей, но ну, реально так оно и есть. Вот здесь сильно не надейтесь, ножевой кейс, это фарм ножа. Фактически, скинбокс э, никого и не обманывает, то есть там написано вам дается ножевой кейс, вот он, ножевой кейс. Кейс случайный нож называется по-другому, как вы можете услышать. Поэтому, ну, да, а, кстати, у нас стало меньше денег, 2 которые мы сделали от 70 тысяч испарились на изи а у нас осталось 34 плюс 87 и смотри сайт дал нам сделать x2 то есть 140 тысяч рублей а после этого ну мы реально на так, только ска хотел сказать, начали сливать, и вот такой шикарный дроп выпадает. Но, в принципе, попаду опять же в мишень, если скажу, что сайт э, после X2 дает нам поджопник. Ну, реально, типа, это, конечно, 131, и да, только что проговорили, и опять X2, здравствуй. Но, наверное, что-то лучше ждать не стоит, ибо он бустит нас реально вот до 140 тысяч, то есть дает сделать X2, а дальше начинает сливать. И я сейчас предлагаю еще раз бустануть до 140 и... Попробовать заапгрейдить какой-нибудь закаленный в боях драгон лор, блин. Ну, серьезно. Попробуем, я надеюсь, все-таки получится. Напомню, да, что я, к сожалению, не могу вам предоставить промокод на миллион денег, но тем не менее, промик на плюс деп тут есть. И также, выполнив задание, получишь деньги. Поэтому все ссылочки и промики на скинбокс, промики всевозможные на скинбокс будут находиться в прикрепе. Переходи, используй и... Не зарабатывай нет, потому что все-таки подобно Сайт это больше для развлечения И не забывайте об этом Слушай, ну нас реально начинает Сейчас сливать, мне это не нравится Надо что-то с этим Явно делать На балике 45 тысяч, если сейчас Не выпадает ничего годного Фейт, вот фейт, а, марбл фейт тоже неплохо Все что с припиской фейт стоит дорого Особенно если это керамид 93 куска а, давай-ка посмотрим уже В принципе что по апгрейду Я думаю можем Вот 100, раз, два, три, от 150 000. А ищем самый дешевый драгон лор. Но я думаю, он будет стоить да дорого. И вот здесь я встал перед дилеммой, блин. Драгон лор Велворн, это, по-моему, а вот БС, закаленный в боях 230. Но я хотел сделать прокачку. Подписчика на DL нужно закидывать хотя бы 50%. процентов. То есть, блять, деп будет получается сколько? 115 тысяч. Ну это дохера. Ну, я думаю, 1700-100 мы осилим. Ну ладно, даже не 100, где-то 70-90. Ну, максимум 90. Ну и попробуем скрафтить, Поэтому, ребят, готовьтесь. А мы сейчас сделаем реально, блин, крутой абагрейд. Давай попробуем на каком? Ну вот примерно 54%. Если сейчас заходит Драгонлор за каленными боях, то вот на этом реально ролик офигенно закончится. Ну что? Спасибо за просмотр, за лайки, за поддержку. Ставьте крестики за Человека в комментариях. Поехали. апгрейд на 53 процентах на АВП Драконлор за 200. 30 тысяч рублей. И вот знаешь, что сейчас интересно? 16к на балике. А если мы откроем... Бля, ну, ну обидно, я ролик реально хотел круто завершить. Но что расстраиваться? Деньги не блин. А, ладно, ладно. Но, кстати, смотри, после слива, вот что хочу сказать, после слива он опять бустит. Он неплохо бустит. И вот мне сейчас интересно. Мы слили. В теории, если вспомнить времена кейс батла, мы должны сейчас Плюсануть. Смело можно выставлять 80%. Я сейчас хочу 80, точнее 80 тысяч. Я хочу посмотреть сейчас, как работают шансы на, собственно скинбокс. Поехали. Апгрейд 37%. Со процентной вероятностью могу сказать, что апгрейд зайдет. Но... Да, блять! Это, это тот же самый э, кейс батл. Ну реально, типа, смотри. Просто я уже шарю за эти апгрейды. Ну ладно, хоть так ролик закончили на, таком, на такой ноте. По типа, факту это всего лишь плюс 10 тысяч депа. Но ну, и то неплохо. Стотрек киломбит доплел. На этом все. Всем спасибо. Надеюсь, вы поддержите ролик. И что хочу сказать. Ребят, ждите прокачку подписчика то есть тебя блин да тебя мой подписчика может именно ты попадешь на Dragon ла поддерживая ролик лайком ведь скоро будет такой крутой и дорогой контент там естественно будет не выданный а мой д поэтому просто сейчас поддерживай чтобы как можно больше людей увидела в будущем этот ролик всем спасибо до новых встреч пока пока